Тема эта поднимается в рамках мероприятия Ассоциации Индустрии на базе Подкомитета Любного. Она Уже не один год обсуждается, все про нее знают. Ну, давайте перейдем наверное к таким цифрам, которые Максим начал вещать и добавить. Да? Ну, мы упоминали, но систематизируем наше общение. Да? что в настоящее время первичной подготовкой занимается одна мега. у нас, это единственное учебное заведение Умский колледж, филиал Украинского училища. Ситуация в рынке какая у нас сейчас, я, наверное, свое выступление разделил бы на три части. Первая часть – это тема круглого стола, да, непосредственно ледный персонал, да, Человеческие ресурсы для выполнения авиационных работ. Вторая логика выступления — это техническая составляющая, наличие парка необходимого для выполнения объема работ, авиационных работ, коммерческих в российском рынке. И третья составляющая, наверное, экономическая. Итак, остановимся на первой составляющей. В настоящее время в вертолетном сегменте гражданской авиации ну, мы все понимаем, проблема нехватки, да, и ежегодно компании по этим оценкам, которые мы слышим, требуется не менее 100 пилотов-вертолетчиков. При этом из профессии в основном по возрасту уходит порядка 200 вертолетчиков ежегодно. Мы понимаем, что в связи со сложившейся ситуацией первичной подготовки летного состава, а то профессиональных пилотов не компенсируется притоком молодого. Молодых специалистов. Добавлю, расширю Максима слова, да, что в настоящее время в среднем возраст вертолетчиков оценивается в 53 года. Средний возраст 53 года. Из них 48% пилотов находятся в возрасте 50-59 лет. 27% в возрасте 60 лет и старше. Теперь Коротко расскажу о текущей ситуации в Омском колледже. Ежегодный набор курсантов осуществляется 100 человек. Летная подготовка проводится на двух типах ОЭС. Первый этап – это был 407 их три штуки, и аэс 350 их две штуки. В настоящее время, по информации, две штуки находятся аэс 350 в ремонте. Второй этап осуществляется на Ми-8. mi Ми 8 Т 7 штук и один mi 171 из ми-восьмерок 4 работоспособны. Вот ресурсы необходимые для первичной и вторичной подготовки. Ежегодная потребность на лете составляет на легком вертолете 50 часов, на тяжелом вертолете 40 часов. Соответственно, Омский колледж должен налетовать порядка 9000 часов в год. В текущий момент. В принципе, открытая информация, эта тема обсуждалась буквально 16 уже даже в Госдуме поднимался этот вопрос. И актуализирована она множеством обращений курсантов, которые не выпускаются уже два года. Значит, задолженность по состоянию на 17 октября, почему я утвердительно это говорю, потому что в пятницу мы встречались с директором, более того, мы актуализировали эти данные, текущее состояние 81 курсант, не выпущено за 2018 год, а с налет необходим 6100 часов. За 2019 год не выпущено 115 курсантов. Налет годовой составляет 10950 часов. Общая задолженность сейчас чтобы мы понимали, за эти два года это 16 тысяч. Вчера были у одного из ключевых заказчиков. Да? Мы понимаем, что ключевые переходим плавно в экономику. да, Ключевые заказчики у нас рынке это, это сектор нефти и газа, да? порядка 70%. Хотя, к сожалению, какой-то четкой статистики, проблема реальная со статистикой. Да? Налет часов, ну, по оценкам, да, порядка 500 тысяч по году. Подраслевой часов, я имею в виду коммерческий, да. Но четкой детальной статистики, она нигде не сведена, ее нет. Об этом да. рассказывает Огусинька, об этом рассказывает высшая школа экономики, что негде взять для расчетов экономических, статистических данных. А, так вот, Вчера в Лукове, точнее, сколько вы летаете на обеспечение, годовое обеспечение своей производственной деятельности с Перевозка людей, перевозка в на операции, различные полеты магистральных трубопроводов, у них составляет налет 15 тысяч погон, Как вы зафиксировали, да, 16 тысяч у нас задолженность, у нас задолженность одной нефтяной компании на лёд, в отрасли, чтобы подготовить и выпустить тех курсантов, которые уже прошли теоретическую подготовку, да, тренажерную подготовку, но их не могут выпустить и дать их, э, да, как э, коллега из наремарского отряда правильно отметил, да, хоть, хоть каких-то курсантов. Да, которых, да, ремарский отряд возьмет, да, подготовит, э, э, вложит в них еще дополнительные деньги. А, а этот человек, молодой, активный специалист, да, будет дальше. Вот, по севере не хочу, под, где потеплее. И в связи, мы понимаем, с текущей ситуацией, э, вот про количество я так не могу сказать цифры. Может кто-то сейчас озвучит эти цифры да? А сколько пилотов вообще в стране? сколько-то, вот, да, ну это кто-нибудь может ответить, да, численный состав какой. И те прогнозные показатели, когда мы вообще останемся без здесь, просто останемся, будет техника, да, старая, новая, будут ауции, будет сервис, будет даже работа, да, работа исчисляется, как я сказал, 500 тысяч, при двух с половиной, которые 1600, да, двух с половиной миллионов да, тысяч часов, которые были в Советской веке. Вот текущая ситуация.